В течение месяца разные организации и отдельные лица могли подавать свои предложения по поводу использования помещений в здании по улице Саулос 1-3, которое вместе со внутренним двором в будущем может стать творческим кварталом Саулос. Эта идея, стимулом для которой послужил конкурс культурной столицы Европы, нашла широкий отклик у Догопилчан, и теперь все помещения ранее пустовавшего здания будут использованы для нужд творчества. В минувшую пятницу, 9 апреля, объект посетила рабочая группа, в которую вошли как представители структур самоуправления, так и организации, выразивших желание арендовать это пространство. В этой встрече участвовали представители Даугаповского университета, которому принадлежит данное здание. На данный момент список соискателей помещений весьма широк. Это Даугаповский театр, отдельные художники, средняя школа дизайна и искусств «Саулас», музыкальная средняя школа имени Станислава Брока и молодежный отдел самоуправления, а также разные негосударственные организации. Свой интерес проявили и предприниматели. После встречи рабочей группы в мы поняли, что абсолютное большинство помещений уже занято и распределено. Достаточно активную культурную и образовательную программу. На ближайших несколько лет, предположительно, возможно, появится галерея. Есть интерес от предпринимателей. В этой неделе мы начинаем скажем так, более активную работу над планированием летней культурной программы. И на данный момент мы ждем ваши заявки, ваши идеи, ваши желания, чтобы вы хотели там видеть или что вы готовы там сделать, сделать там. Свои семинары, конференции, лекции, концерты и так далее. И чтобы вместе оживить это пространство, вместе... Работать и друг другу. Позитивная тенденция по снижению заболеваемости COVID-19 вселяет надежду на то, что этим летом в творческом квартале «Саулос» уже могут состояться первые мероприятия, формат проведения которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Поэтому инициативная группа квартала призывает творческих людей присылать свои предложения по проведению конкретных событий. Все это станет первым шагом для создания в Дагупилсе нового центра совместной креативной деятельности и просто интересного времяпрепровождения. Свои идеи можно отправлять на электронную почту или на на официальную страницу творческого квартала Facebook. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.